Всем привет, с Макс Рис, Санта Клаус, бегом, бегом. Скоро будет Новый год, друзья. Я не знаю, как у вас там, какой вы ролик смотрите, но я думаю, что тоже вас пробуду. Вот там подарок, и все весело. Но это не важно, если она под, вам потом подрегле слабый подарок. Не важно. Само на от, от сердца, да? Конечно, блин. Там... Ой, -мо, я чуть не упал. Вот это самое главное. Стоп не упал. И не споткнулся. Поэтому поддерживайте пальцем вверхом, а лайкосом. Я думаю, большинство знает как лайк поставить, да, думаю. И также комментарии. Это важно, чтобы вам YouTube рекомендовал. Так, а сегодня мы, конечно же, за санту сыграем. Тем более, я не могу найти Санты и Сани. Не могу найти, вы знаете, что такое Сани, да? Я так думаю. Вы знаете, напиши в комментариях. Я не хочу, чтобы, чтобы я обозорился. Хоть знаете, что такое Санни? Санни, это такая штука, которая позволяет Санта Клаусу летать. Летать. Ну, еще прибавляется ему там еще оленя. Ой, олень, да? Которые помогают Санти раздавать вам подарки. Да, детки, вам раздает Санта Клаус подарки. В с вами мне надо будет детей, без детей. Потому что это игра детская. Я тоже сам смотрел игры, я был в шоке. Как они так не играют, эти вот баллы? Я просто в шоке. Я смотрел ролик, прям до конца не понимаю, как, как вырастите и займете такую точку, вот и все. Вот, блин. Запасная жизнь? Е-бой. Я жду нахер. Е-бой. Прикольная штука. Раз, два, три. елка то есть это мини-мини старая, мини старая карта, самая старая карта, я помню, ну там... да Так, что-ка, кто-то отгрузил, а там была новая карта, потом покажу. Старая, это, это старая уже, нет, или новая, пиши кинтарик, я уже не в курсе казы 2012 года тут снимаем а вы я очень давно даже не помню ну, очень давно да. 12 13 14 нет 12 лет нет 14 возможно нет вот вот вот до 13 и так дальше и так наверное до, до садика до школы не знаю не до школы до школы да. -мо, уже здесь! Блин! Я хотел рискнуть, потому что я макс риск. А оказывается, это плохо! Ладно, пошли гой еще раз! Санта помоги нам! Это хорошо, что я взял Санту, друзья! Если на угод, если есть умножение там, купить там Санту за какие-то там эти вот единстве то сразу идите и играйте больше когда-либо играли бы Это очень важно потому ты благодарить не спасибо я тебе получил сана клаус теперь сана клаус мне дает максимальные очки а если я бы не выбил гусан сам мне был бы не было запасной жизни я бы страдал вот именно вот такие слова у вас были бы блин что пропадает сам прикольно поэтому людям я буду чаще играть потому что но ну, вот праздники на праздники это и да бонусы это занимаем я пойдем там елка ну вот ну вот М -м -м -м -м да не знаю он просто на картинке написано на рисован не написано ну нарисован лка это блин, как страшно. Блин, как страшно. Блин, пропускает. блин, блин, блин. Вот Вот он боится, блин. блин. Самое главное, иди не заходи там еще один скин не 2 x куда мы идем кстати все закончилось так сколько мне тут смотрите на на на все слоты на бонусы не все четыре бонуса Два, реально все четыре бонуса а ты... все закончилось Шлем, не, вот, не А, ну там еще есть бонусы, но... стандартный Круто. с спешением спешим давай ой ой ой все да это мощно Ура, я терсант. Как нельзя, нельзя. Типа, нельзя... стать есть игра нельзя. Я думаю, поводную капку скачать ну, или прото все еще ну, не только там Чисто, чтобы с утра смотрите данный ролик бомба. С утра смотреть данный ролик. Даже перед новой роли. то качество, где прибудет вам сильно. Кто заказывает подарки? Самоказ бежит к вам. Вон. Вон, вон. Вон. Вон, вон. Вон-вон-вон. Из вон, вон. нее самое главное. Они а, эти вот. Золото ваше. Пару штук вот и вс. И квест, юмой, выполнил. Купи там. Ну, стак там кристаллов. Маг ты да, скин. Ну, да. Чем мы нужно тратить? Я хочу скидки новой. Бамбоны Это ну, не самое классное. Так, скидки, для овичков вообще ой шикарно будет Ну хоть за это ну. на амбу шлема дома нам нужно 2x еще берем класс умножение 2x самым Конечно было еще бомба Пойду здесь Тут просто интересно по картам идти Наверное, не будем рисковать, будем тогда когда безопасное место идти. Что потом что-то будет. Вау, сердце. Забираю. Их дополнительно сердечко, так скажем. У нас нет сердечко. Но как я знаю, я там в прошлом новый рекорд поставил, да? На номер рекорд И там новый рекорд без дополнительной жизни. Прикиньте. Значит, изи. Постараться, конечно, да. Так да как? Тут даже бутайте, да? Откуда я знал? Алло. Ладно, всем удачи пока. С меня хватит ты, Ой, блин. Так, дай играть, чувак. Самая нормальная карта. катка. Так, того, блин, нас там пишется... Я куплю, да? Окей. Давай. Пожалуйста, что надо Блин, а что есть там? Блин. Здесь кристаллов. Там скин, кстати. Ну что, если не успею, то читаю трать там. По 100 голтуанов. Хоть я я, я, я я 40 мог А ну вернись брату но он ну а еще два линза и все и закончу. Блин почему? кристалл мне тоже нужны, кстати. Офигенным было бы. Кристаллы. Не заканчиваю. Ну про. Спасибо типа креста, то что так мог одного, но но пройти всю карту будет все классно. Окей, давайте. Еще немножко. О, Поиграем, блин, зарву Появился то есть магнит, который разбирает все ресурсы. Самое главное. Самое клевое в этой деревне. Самое главное это лед, точнее полет Единец, э, который 40 единиц вы получаете кристаллы. Они а золото. У меня столько золото, что капец. А вот кристаллы нужно тратить. А именно. Не часто всего мне тратится. Так что. Винцы. Да где? наверное там угу. сколько блин единицом единицов тут пожалуйста бесплатно хочу пожалуйста, случайно припал как о май oh круто думаю не возьму думаю так справлюсь без нее я не нет я с возьму самое главное единственное брать блин ну хоть выжил, да. А это самое главное. Чем просто проигрывать. Тем более золото в конце конца будет. Вниз. Налево-направо. Налево-направо. Как-нибудь... На... О, блин, не только Столько что ой, говорю, капец. Да, я не ждал. Да. Да. Ой, заканчивается. Дэм. Зато 2 x Пойдем сюда, тут будем получать Ещё иксы. И бой Снова я вернусь, я вернусь, то я обратно иду. Там просто прикольно. Бам. Я мог, конечно, побояться. Тоже там мог это как будто обратно назад, а то вперед нужно дожидать. ну, блин, пока что сойдет так. бо, ускоряемся, да? того, может даже мировалику поставим. давно такого не блин, шлем не весь отлично побоялся. там тоже был не там было все классно, на тебе. Я не знал, так проиграю. Тун -тун -тун. то ровно. Ну, вот для чего. Дариться можно. Это подвох. Так можно сказать. Скор... Я, мог... я уже могу даже две два пачки закупить. Кристалл. Офигенно. А, так это скорость тяжелая. Понятненько, тогда будет интересно. Очень интересно будет. Да блин, я куда-то флеш. А не Бекман, который. Или чехол, который вообще тут прыгает лично. Хоть не хочу быть флеш. Не, ну можно, тут как опасно. Слушайте. Я хочу рекорд побить, кстати. Когда бы умерли рекорд? Блин, как страшно! Угу. Скорость уже на максимум, между прочим. Я очень боюсь, между прочим, а. Нет? игра хочет чтобы я шел вперед как не звуком еще еще два быстрее Мне не страшно вот укол тушь укол реально больно укол блин как же опасно какой-то баф такой быстрый взял вот того что было безопасно а не на скорость я не знаю бы побоялся елки когда закончится мне же страшно страшно когда блин, мне очень страшно Когда, а мировой рекорд уже скоро я даже не видел класс а даже чтоб я посмотрел убил Эээ, проиграл посмотрел проиграл Всем удачи и пока